Ларкин Григорий Иванович. И сколько вам лет, представьте, и откуда вы? Город Балашов. 16 января 1946 года. 75 лет полно. А, да. И как давно в руки взяли гармошку? Гармошку взял очень мало. Это мало лет как? Мало лет. Мало лет. лет. Это, ну, лет с 14, с 12, 13. Взял я ее фактически, не помню с каких пор. Какого <си> <си> <си> у меня не было. Не помню, с каких пор я ее взял в руки. Но и как в дальнейшем развитие шло? И развитие шло, пока не взял в руки баян. Когда взял в руки баян, и 50 с лишним лет как, я ее в руки не брал. Понятно. Считайте, что вы ее... О. У вас был большой промежуток в этом... Совсем было у меня забыто. Абсолютно капитально. Так. О. И еще, у вас в семье никто не поет? В семье мать пела. Частушки... У голос Частушки песни, да? А? Частушки песни. Давайте вот вы только сейчас вот перед репетицией вы мне меня перебор играли. Какие-то. А, перебор? Да. да, ну вот это вот сейчас...